слышите это имя, на ум приходит одно. Безжалостный и свирепый хищник. Саблезубый тигр. Огромная кошка, приспособленная к охоте на самую большую добычу. Этот исполин, обладавший невероятной силой и вооруженный 17-сантиметровыми клыками, острыми как нож, господствовал на американских континентах почти 2 миллиона лет. Мощь челюсти и приспособленность к охоте делали саблезубого тигра чрезвычайно опасным противником. Но внезапно саблезубые тигры непостижимым образом исчезли. Сегодня наука и новейшие компьютерные технологии позволяют нам заглянуть на сто веков назад и вернуть к жизни это устрашающее создание. Мы измерим силу массивных челюстей саблезубого тигра и попытаемся разобраться, что привело этих неустрашимых убийц полному исчезновению. Доисторические хищники: саблезубый тигр, африканский лев, один из самых беспощадных хищников на земле. Этот хозяин саван достигает двух с половиной метров в длину. Весит 180 килограммов и по праву зовется королем зверей. Но несмотря на устрашающий вид, лев не идет ни в какое сравнение со своим доисторическим родственником, представителем саблезубых кошек, с мелодоном смертоносным. Смелодон отличался мощным телосложением, мог весить около 340 килограммов, что на 25% больше, чем вес самого крупного самца льва. И смелодон был гораздо серьезнее вооружен. 14 тысяч лет назад, когда люди-охотники начали завоевывать континент, этот свирепый хищник скитался по американским континентам. Несмотря на то, что крайний север континента все еще находился под слоем льда в 300 метров толщиной, большая часть остальной территории была покрыта буйной растительностью и изобиловала причудливыми животными огромных размеров. Могучие мамонты, гигантские ленивцы и древние бизоны, постоянно борясь друг с другом за выживание, противостояли одним из самых безжалостных убийц, которые когда-либо ходили по земле. Короткомордый медведь достигал 3,5 метров в длину. Это был самый крупный из всех медведей, которые когда-либо обитали на нашей планете. Дикий ужасный волк, большой пес эпохи Плейстоцена мог группами по 30 и более особей загнать даже тех животных, которые были крупнее его. Это массивный американский лев. Но самым смертоносным из всех этих охотников был смелодон. Представьте себе два острых столовых ножа, которыми вооружен хищный зверь с массивной мускулатурой и навыками охотника. Эти саблевидные зубы были созданы, чтобы убивать. Свирепой кошки была по зубам любая добыча, даже мамонт. Саблезубые тигры были самыми опасными хищниками того периода. Возможно, что лишь им удавалось справиться со свирепым гигантским короткомордым медведем. Саблезубые тигры правили на американских континентах. Но около 10 тысяч лет назад они внезапно исчезли. Сегодня все, что осталось от этих удивительных созданий, это их кости и характерные клыки. Однако самая важная информация о саблезубых тиграх обнаруживается в довольно неожиданном источнике. В сердце Лос-Анджелеса, в районе, который называют «волшебной милей», находится богатейший источник окаменелости. Чуть поодаль от одной из самых оживленных улиц делового центра города ученые постоянно находят артефакты доисторической Дикой Америки. Ранчо Ля Бреа представляет собой район озер и водоемов, выглядящих ядовитыми. Здесь из-под земли на поверхность просачиваются природный асфальт или смола. Это один из богатейших тайников в мире, где можно найти кости саблезубых тигров и других доисторических хищников. 14 тысяч лет назад, несмотря на то, что климат был холоднее, ландшафт Южной Калифорнии был очень похож на современный. Для животных смоляные лужи, спрятанные в гуще лесов, были самыми смертоносными ловушками из всех существовавших когда-либо. Летом расплавленный асфальт просачивался наверх с глубины сотен метров под землей, образуя обширные вязкие озера. Они были покрыты листьями и различными обломками. Любое невезущее животное, прогуливающееся поблизости, прилипало к поверхности такого озера, как к гигантской ловушки для мух. Если жертва озера была травоядным животным, то, будучи легкой добычей, она привлекала хищников вроде саблезубых тигров. Однако вскоре и они увязали в трясине. В конечном итоге и охотники и его жертвы погибали, становясь вечными пленниками асфальтового озера. Когда около столетия назад в Лабре начались раскопки, было обнаружено более миллиона костей. Около тысячи из них принадлежали смелодонам. Это одна из самых больших коллекций костей саблезубых тигров в мире. Асфальт оказался не только смертельной ловушкой, но и прекрасным консервантом. Кости, извлеченные из него, сохранились по большей части в таком состоянии, словно животные погибли всего несколько лет назад. Это часть тазовой кости саблезубого тигра. Вот здесь, ниже, мы видим коленный сустав. А в этом углу прекрасно сохранившийся череп саблезубого тигра. И если вы посмотрите внимательнее, то увидите глазницу еще одного саблезубого тигра. Она здесь выступает из стены. Эти окаменелости — прекрасный носитель информации, из которого ученые пытаются собрать цельный образ этих исполинских кошек. Мы уже можем представить себе достаточно странное существо, свирепую кошку, которая во многом отличалась от того, что мы понимаем под словом «кошка». Несмотря на то, что саблезубый тигр относился к семейству кошачьих, он не был похож ни на одну из современных кошек. И определенно не было ничего привлекательного в смилодоне смертельным. Его имя означает «смертоносные ножевидные зубы», но до сих пор ученые бьются над тем, для чего именно смелодону были нужны такие клыки с зазубренными краями? Несмотря на то, что большая часть костей смелодона была обнаружена в Калифорнии, это животное обитало по всей территории Южной и Северной Америки. Другие плотоядные ледникового периода, короткомордый медведь, страшный волк, были прямыми предками современных медведей и волков. Однако сегодня не существует животных, которых можно было бы считать потомками саблезубых тигров. Смеладона часто сравнивают с современными львами. Грубо говоря, у него были такие же размеры. Но сложен смеладон был совсем по-другому. Представьте себе льва на стероидах. Это было невероятно мощное животное. Арнольд Шварценеггер и мечтать не мог о такой мускулатуре. Смелодон был размером современного льва, но выглядел несколько иначе. Пропорции его тела, походка и отчасти поведения больше напоминают барибала, нежели тигра. У него были массивные лапы и предплечья, мощная грудная клетка, относительно короткие, крепкие задние лапы. И на больших пальцах лап у него были большие и острые когти. Мускулатура шеи тоже была развита намного больше, чем у современной кошки. Это давало смелодону большую силу укуса. Все эти приспособления были нужны ему, чтобы схватить жертву, даже если это большое и опасное животное, и повалить ее навзничьим. Ученые могут восстановить телосложение смелодона, используя окаменелые останки. Но гораздо сложнее понять, как выглядела его шкура. Если брать за основу внешний вид современных кошек, шкура с мелодона могла иметь такую окраску, которая позволяла бы им легко маскироваться при охоте. И вряд ли этих кошек по праву называют тиграми. Наличие полосок на их шкуре было маловероятно. Если шкура с мелодона имела какую-либо окраску, то это скорее были пятна. Полоски как-то не очень подходили бы для существования в районе ранчо ла Скелет близубого тигра содержит в себе подсказки, позволяющие сделать некоторые предположения об образе жизни смелодонов. Короткий хвост указывает на то, что бег не был характерен для этих животных. Современные кошки, даже такие крупные, как львы, используют длинный хвост, чтобы удерживать равновесие и на большой скорости совершать маневры во время охоты. У смилодона не было такой способности из-за его короткого хвоста. Образ жизни этого животного определенно отличался от образа жизни современных кошек. Если смилодон не охотился на быстро бегающих зверей, значит, его жертвами становились более крупные и медлительные животные. Чтобы подобраться к жертвам поближе, Смелодону приходилось идти на хитрость, после чего следовала стремительная смертоносная атака. И все это мы можем узнать, взглянув на скелет. У саблезубого тигра были укрупненные передние лапы с массивными когтями на больших пальцах, которые, по мнению ученых, требовались им, чтобы хватать особо крупную добычу. Он был скорее борец, а не бегун. Этот хищник с достаточно короткими ногами и плоскими ступнями предпочитал нападать из засады. И сложен он был так, чтобы схватить свою жертву, удерживать в неподвижном состоянии, после чего пронзить ее клыками. И это очень важно. Все строение его тела предназначено для этого. Во время плейстоцена на территории Северной Америки обитало огромное количество травоядных. Для охотящихся доисторических хищников еды было предостаточно, и похоже, что смелодон был способен охотиться на самых крупных из всех доступных в то время животных. Некоторые из этих хищников были такими большими, что один саблезубый тигр не мог справиться с ними самостоятельно. Поэтому вполне возможно, что им приходилось охотиться стаями. В ледниковый период в Америке было много пищи для свирепых хищников, вроде саблезубых тигров. На этой же территории обитали бизоны, лошади и верблюды. Даже гигантские ленивцы были потенциальной жертвой. Однако эти громадины были серьезнейшими противниками даже для прекрасно вооруженного смелодона. Поэтому смелодоны охотились сообща. Большинство современных представителей семейства кошачьих, такие как тигры, например, ведут одиночный образ жизни и охотятся самостоятельно. Только львы, которые живут прайдами, охотятся сообща, чтобы поймать очень больших животных. Невозможно сказать наверняка, охотились ли саблезубые тигры стаями. Однако кости, найденные в асфальтовых озерах Ла Бреа, могут кое-что рассказать. Здесь были раскопаны окаменелые останки 25 отдельных особей саблезубых тигров. Обычно травоядных животных намного больше, чем тех, кто ими питается. Но на ранчо Ла -бреа количество хищников превосходило количество их жертв в соотношении почти 10 к 1, и этот результат был прямо противоположен ожидаемому. И случалось, что скелеты нескольких саблезубых кошек находили рядом с костями одного большого травоядного. Некоторые ученые полагают, что это свидетельствует о том, что саблезубые кошки были социальными животными. Найденные останки, по мнению ученых, рассказывают, как группа смелодонов, отправившись за легкой добычей, бизоном, пойманным в асфальтовую ловушку, сама увязла в этом клейком озере. Возможно, саблезубые тигры жили в группах или прайдах, как и современные львы. Львиный прайд — это сестринская община кошек. В прайде, как правило, обитает от 4 до 20 самок и 2-3 самцов. Охотой по большей части занимаются самки, часто группами. Охотясь сообща, они могут поймать более крупную дичь. Это значит, еды будет больше. Еще одно возможное преимущество жизни в группе заключается в том, что животное, которое ранено и слишком ослаблено, чтобы добывать себе пропитание охотой, вполне может прокормиться тем, что поймали другие члены группы. Среди останков саблезубых, найденных в Лабрео, Палеонтолог Крис Шоу находит доказательства того, что саблезубые кошки могли выживать даже при серьезных ранениях, при травмах, которые могли бы помешать им охотиться. Здесь у нас правая часть таза саблезубой кошки. Это животное, как мы считаем, было нормально развитым. А вот эта кость принадлежала кошке, у которой было сильно вывихнуто бедро. Оно не просто было смещено, мышцы вокруг него были разорваны и рана была сильно инфицирована. Это животное в таком состоянии жило месяцы, если не годы. Он считает, что ранения вроде этих были бы смертельными для животных, которые жили в одиночку. Тот факт, что кости срослись, означает, что животное было членом группы саблезубых кошек, которые помогали ему выжить. Шоу считает, что несколько животных сообща выхаживали раненых членов группы, позволяя им питаться своей добычей и защищая от других хищников. Не уверен, что мы можем называть это стаей как таковой или прайдом. Я бы все-таки предпочел называть это социальной группой. Но для других ученых идея о том, что саблезубые кошки помогают раненым сородичам прокормиться и выжить, кажется надуманным. На самом деле, есть вероятность, что они съедали раненого члена группы. Не думаю, что для Смеладона были какие-то преимущества жизни в Прайде. На самом деле, для плотоядных животных социальное взаимодействие совсем не типично. Чаще такое поведение встречается у собак или собакообразных животных. Это не характерно для кошек. Однако нет никаких оснований считать, что саблезубые тигры поведением были похожи на современных кошек. Возможно, они охотились и жили, как современные волки. В стае волков примерно одинаковое количество самцов и самок, которые живут вместе и мало чем физически отличаются друг от друга. Возможно, на самом деле социальная структура в группе смелодонов была схожа со структурой в стаи волков, которые по своей природе моногамны и способны образовывать пары на неопределенно долгий срок. У львов различия между полами существенны. Самцы значительно крупнее, их клыки больше, чем у самок. У самцов есть грива. Но эти различия не имеют никакой связи с охотой. Еду добывают преимущественно самки. Самцы крупнее и лучше вооружены, потому что они созданы, чтобы защищать прайд и подчинять себе другие прайды. Но у саблезубых тигров самки и самцы одинакового размера и имеют одинаково смертоносные клыки. Поэтому здесь нет сходства со львами. Если мы говорим о прайде, самцы должны сражаться с самцами, чтобы завоевывать прайды. И если они это делают, для них важно быть крупнее и иметь большие клыки и больше вооружения. А этого мы у смелодонов как раз и не наблюдаем. То, что гигантские клыки есть и у самцов, и у самок, исключает предположение, что эти клыки были своего рода украшением самцов, с помощью которого они привлекали самок своего рода кошачий эквивалент оленей рогов. Трудно поверить, что эти огромные клыки служили для чего-то еще, помимо убийства, ведь выглядят они именно как орудие поражения. И похоже, что именно для этого они и были предназначены самой природы. Смелодон смертельный был всего лишь одним из нескольких видов саблезубых кошек хищников, которые когда-то господствовали на планете. Я думаю, большинство людей не догадывается, что этот вид кошек перестал быть доминирующим на нашей планете совсем недавно. И хотя современные кошки не имеют саблевидных зубов, у древних млекопитающих они появлялись и исчезали по крайней мере четыре раза за жизнь. Палеонтолог Пол Мэтьюс считает, что эти невероятно длинные зубы развились, чтобы кошки могли прокалывать толстую кожу крупных травоядных животных. Мэтьюс исследовал ДНК гомотерия, другого вида саблезубых кошек, родственника смелодона, найденного в Берингии, районе юга, на расположенном на границе Канады и Аляски, через который люди более 12 тысяч лет назад впервые пришли на американский континент он обнаружил, что гомотерий питался исключительно мамонтами. Я думаю, у нас достаточно оснований утверждать, что строение тела саблезубых кошек, которое не раз изменялось на протяжении истории, напрямую связано с тем, что им приходилось охотиться на толстокожих животных. Смелодоны щеклыки были в два раза длиннее, а мускулатура более развита, чем у гомотерия, вероятно, были созданы для охоты не только на молодых мамонтов, но и на взрослых особей. И неважно, как саблезубы охотились, в группах или поодиночке, они были способны убивать любых крупных хищников, живших в тот период. Смеладон охотился на крупных животных, на таких, чьи размеры превышали его собственные. Вероятно, это млекопитающее лучше других в процессе эволюции приспособилось к охоте на крупную добычу. Как современные крупные представители семейства кошачьих, Саблезубые были гиперплатоядными. Единственным типом пищи, который их привлекал, было свежее мясо. И чем больше, тем лучше. Удивительно, но нам нет необходимости подключать воображение, чтобы представить, чем питались саблезубые тигры. Останки смелодонов, найденные на ранчо Ла Брео, позволяют ученым очень точно описать их рацион. Кости так хорошо сохранились в Сомале, что в них остались даже некоторые белки, которые были в организме животных в момент их смерти а эти белки могут поведать нам о том, на кого охотились эти саблезубые. В Калифорнийском университете в Санта-Круз Кена Фокс-Докс изучает рацион питания доисторических животных, исследуя устойчивый изотоп. Мы можем определить, чем саблезубая кошка питалась, какое травоядное она предпочитала. Исследования показали, что саблезубые кошки, обитавшие в районе ла -Бреа, в основном питались такими типичными травоядными, как лошади и бизоны. Однако некоторые из них охотились и на настоящих великанов, гигантских ленивцев и мамонтов. Да исторический бизон, который весил около тонны, определенно мог быть серьезным противником. Но современным львам не нужны очень длинные клыки, чтобы убивать крупных животных, вроде африканских буйволов и зебр. И снова возникает вопрос, зачем саблезубым кошкам нужны были такие огромные клыки? Чтобы ответить на этот вопрос и понять, как именно саблезубые кошки использовали свои клыки, доктор Стивен Ро из Австралийского университета Нового Уэльса сконструировал виртуального саблезубого тигра. Цифровую машину способную имитировать укус доисторической кошки, давление и нагрузку на череп саблезубого. Используя метод компьютерной томографии, он сделал снимок черепа с мелодона и воссоздал его в цифровом виде, в мельчайших деталях, включая плотность костей и структуру зубов. Искусственно созданные мышцы были прикреплены к соответствующим местам, чтобы имитировать укус саблезубой кошки с невиданной точностью. Эти модели позволят нам испытать мощь этих животных. Мы можем имитировать различные действия. По сути, мы установим границы их возможного поведения и определим, каким действиям они были лучше всего приспособлены. Ро и его команда проводили подобные эксперименты с моделями современных львов, создав точную копию царя Азии. После этого они сравнили укус саблезубого тигра и укус льва. Всегда считалось, что саблезубый тигр с его массивной мускулатурой обладал очень большой силой укуса, по крайней мере, такой же, как у льва, соответствующего размера. Однако результаты эксперимента с моделями животных удивили ученых. Если объяснять в двух словах, то результаты теста очень показательны. Смелодон на самом деле был милым котенком, не более. Для кошки такого размера укус был достаточно слабый, почти в два раза слабее, чем укус льва такого же размера. Чтобы подтвердить полученный результат, Команда придает саблезубому тигру силу укуса современного льва. И когда это сделали, челюсти с Меладона сломались. Они не способны справляться с такой силой укуса. Вы можете заметить, что челюсти не смыкаются как надо. Вот, видите? Так что именно челюсть была тем слабым местом, которая и ограничивала методы охоты смелодона. Выходит, что смелодон, который весил больше, чем лев, имел силу укуса крупной собаки. У существующих ныне плотоядных есть существенная связь между силой укуса и размерами жертв, которых животное может убивать. Чем сильнее укус, тем крупнее может быть жертва. Но если саблезубый тигр был настолько безобиден, как он мог убивать таких огромных животных? С того дня, как в 1875 году в асфальтовых озерах ранчо Лабрео в Лос-Анджелесе были найдены первые прекрасно сохранившиеся останки саблезубых кошек, ученые пытаются понять, как именно Смелодон использовал свои огромные клыки. Мы знаем, что несмотря на слабую силу укуса, они охотились на таких крупных животных, как бизоны, мамонты и даже гигантские ленивцы. Поэтому возможно, что похожие на ножи зубы смелодонов были приспособлены для охоты на их сверхкрупную добычу. Но африканские львы тоже охотятся на крупных животных, а их клыки далеко не такие длинные. Так что зубы смелодона, судя по всему, имели весьма смертоносное предназначение. И похоже, что смелодоны убивали не так, как это делают современные представители семейства кошачьих. По сравнению с саблезубыми тиграми, современные кошки имеют не такие длинные, но более крепкие конусообразные клыки, с помощью которых они хватают добычу и крепко прижимают ее к земле. Такие крупные кошки, как, скажем, львы, убивают небольших животных, прокусывая им хребет. Однако, когда речь идет о более крупной добыче, зубы льва не позволяют ему прокусить кожу. Вместо этого они душат свою жертву, смыкая челюсти на сонной артерии, отчего животное теряет сознание в считанные секунды. Современные львы имеют более массивный череп и мощные челюсти, определенно приспособленные для укуса другого рода, нежели укус саблезубого тигра. Клыки африканского льва в поперечном сечении относительно круглые. Они больше похожи на колышки и не идут ни в какое сравнение с теми саблями, которые мы видим у смелодонов. Клыки смелодонов невероятно длинные, очень узкие, если смотреть спереди, но если посмотреть сбоку, их ширина впечатляет. Однако эти ножи определенно имели некоторые границы использования. Клыки саблезубых кошек были острым и опасным оружием но не для всех видов смертельных сваток, которые характерны для львов. Эти сабли были сильны при движении в направлении вперед-назад, но относительно слабые, хрупкие, если подвергались движению из стороны в сторону. Эта их особенность означала, что саблезубые тигры не всегда и не везде могли кусать своих жертв. Если клык с мелодона застревал в костях сопротивляющейся жертвы, он легко мог потерять зубы. Я думаю, что для Смеладона была характерна атака со стороны позвоночника. Поскольку их огромные клыки были очень хрупкие, риск поломать их возрастал, если они ударялись обо что-то твердое, особенно сбоку. Поэтому, если они запрыгивали на жертву и вгрызались зубами в ее спину, один из клыков обязательно попадал бы в позвоночник, ломая клык. Перед нами складывается образ невероятно приспособленного охотника. Он питался очень крупными животными, однако сила его укуса была не столь велика, а челюсти слишком хрупки, чтобы убивать животных без риска сломать клыки. Таким образом, методом исключения мы можем прийти к следующему выводу. Похоже, саблезубые кошки сначала прижимали свою жертву к земле, после чего наносили сокрушительный смертельный удар. Они легко настигали своих жертв, повалив их на землю. Эти крупные четырехногие животные были опасными противниками в любой схватке. То, что саблезубые предпочитали именно такой жесткий стиль атак, мы можем увидеть, взглянув на кости, а именно на серьезные травмы в нижней части спины животного. Перед нами свидетельство серьезных нагрузок, которые испытывала эта часть его тела. Типичная травма, которую животное получает, пытаясь поднять что-то тяжелое или когда на него сверху давит что-то, то есть когда нижнюю часть туловища что-то придавливает к земле. Вы можете заметить, как перекручен поясничный отдел позвоночника. Но и это не объясняет в полной мере, зачем смелодону были нужны такие огромные клыки. Даже если современные кошки кусают при нападении, их жертвы все же гибнут от удушения. Кошка смыкает челюсти на глотке животного. Чтобы задушить жертву размером с буйвол, челюсти большой кошки должны оставаться сомкнутыми на протяжении достаточно долгого времени, 10-15 минут. Смелодон со своими своеобразными клыками физически не мог позволить себе такой тип атаки. Доктор Ро считает, что череп и с эсмеладона были созданы для стремительного и смертоносного нападения. Он уверен, что в жестоком доисторическом мире, где такое большое количество хищников охотилось на одних и тех же животных, конкурируя между собой, главным преимуществом было время. Если саблезубый тигр не убивал тихо, и, что очень важно, быстро, он привлекал внимание многих других громадных хищников, которые могли отнять у него добычу. Саблезубый тигр в одиночку был вполне способен отогнать небольшую стаю страшных волков от убитого им животного. Но если добычу смелодона пыталась отнять большая стая волков, ситуация полностью менялась. К тому же были и более серьезные противники, например, массивный американский лев, который мог быть в полтора раза больше, чем смелодон. Или гигантский короткомордый медведь, который, встав на задние лапы, достигал 3 метров в длину. Это был самый большой и грозный хищник тех времен. Этот монстр, похоже, специализировался на воровстве. Он добывал себе пропитание, отпугивая других хищников и отбирая у них добычу. Короткомордый медведь был таким огромным, что даже в схватке с несколькими саблезубыми тиграми исход был вполне предсказуем. Саблезубые оставались без еды. Хотя смелодон выглядел достаточно устрашающим, он не был самым опасным хищником того периода. Это животное имело ряд приспособлений, позволявших ему быстро умерщвлять своих жертв. Но мне кажется, кроме этого, в нем не было ничего опасного. Закон джунглей гласил, не убей или будешь убит, а убей как можно быстрее. Но каким образом тигр наносил этот смертельный укус? Пришел час для урока доисторической анатомии. Десять тысячелетий назад на североамериканском континенте шла ожесточенная борьба за свежее мясо. Смертоносные клыки позволяли саблезубым тиграм молниеносно убивать крупных животных, на которых они охотились. Смелодон мог направить свой удар так, чтобы наверняка убить жертву. И удар должен был быть такой силы, чтобы убить сразу, ведь в дикой природе редко кому выпадает второй шанс. У смелодона была очень мощная шея, слабые челюсти, но очень мощная шея. И мышцы шеи позволяли этому хищнику схватить жертву так, чтобы та быстро погибло от ранений. Саблезубый тигр мог опускать череп вниз и поднимать нижнюю челюсть одновременно, прокусывая плоть своей жертвы. Это говорит о том, что животное было приспособлено к укусам, чего мы не наблюдаем у современных кошек. Но по-прежнему непонятно, как и что важнее: в какую часть тела жертвы смелодон вонзал свои клыки? Существуют две версии: они либо разрывали жертвам горло, либо потрошили их, вспарывая живот. Уильям Акерстон, смотритель отдела палеонтологии позвоночных животных Музея естественной истории Айдахо, считает, что смелодон кусал жертву в живот. Саблезубый тигр не мог заколоть свою жертву клыками, потому что ему мешала нижняя челюсть, которая соприкасалась с телом жертвы. Акерстон считает, что смелодон клыками наносил животному длинную рану вдоль живота. Когда нижняя челюсть была прижата к телу жертвы, Смеладон опускал голову, смыкая челюсти. В этот момент острое лезвие клыка делало разрез. И когда Смеладон смыкал челюсти еще больше, он поддавался назад, тем самым как бы удлиняя рану. Однако другие специалисты, исследующие саблезубых, утверждают, что смелодон не мог напасть со стороны живота на крупное животное, например, бизон. В юности я работал пастухом на Большом Ранчо. Работая с крупным рогатым скотом, понимаешь одну вещь. Нельзя подходить к ним сзади. Нужно постоянно контролировать голову животного. С относительно хрупкими челюстями и зубами смелодон рисковал получить серьезную травму, пытаясь схватить жертву за живот даже если бы ему удалось подобраться к брюшной части, чтобы нанести удар, жертва в ходе борьбы могла нанести ему ранить. Еще одна проблема заключалась в том, что даже будучи вооруженным двумя саблями смелодон не мог нанести вред тому, кого он не мог укусить. Проблема с укусом в живот заключается в том, что живот слишком большой, чтобы смелодон мог схватить его зубами. Несмотря на очень длинные клыки, у смелодона не было возможности кусать глубоко. Причиной этому была нижняя челюсть, которая мешала ему. Поэтому смелодон мог схватить кожную складку, оторвать кусок кожи своей жертвы, однако убить таким образом он не был способен, потому что просто не мог укусить. Ни одна из современных кошек не будет нападать на свою жертву со стороны живота. Чаще всего эти хищники перегрызают жертве горло. Многие ученые считают, что единственный логически верный способ убить для Смелодона ⁇ также схватить жертву за горло. Шея более доступна для нападения и менее защищена, чем живот крупного животного. Из зубы смелодона словно идеально созданы, чтобы нанести стремительный и смертельный укус. Нет абсолютно никаких сомнений в том, что когда хищник перекусит все основные артерии животного или его горло, жертва умрет гораздо быстрее, чем если нападающий просто будет его душить. В шее находится больше жизненно важных кровеносных сосудов. Укус в шее убьет с гораздо большей вероятностью, нежели укус у животных. Мартин полагает, что клыки саблезубых кошек были созданы именно для того, чтобы перерезать горло жертвы. Он считает, что клыки с мелодона работали практически так же, как изогнутый кинжал. И Особенность этого ножа заключается в том, что на самом деле его острие находится на внутренней стороне изогнутого лезвия. Если вы вонзите такой изогнутый нож в тело жертвы, то сама форма этого оружия будет способствовать тому, что жертва очень быстро умрет от нанесенных ран. Профессор Франк Мендел тоже пытается понять, как саблезубые кошки убивают жертву клыками. Чтобы на наглядном примере разобраться, как животное наносит свой смертельный укус, Мэндл создал биомеханическую модель челюсти смелодона. Я полагаю, что смелодон попросту проводил своими зубами по шее, перерезая кровеносные сосуды, и затем отводил клыки назад. Я не вижу для него необходимости в дальнейших попытках вспороть горло, поскольку думаю, что животному и так уже была нанесена смертельная рана. Это как лапароскопия. Противопоставленная хирургии. Минимум повреждений, но задача выполнена. В этом заповеднике крупных представителей семейства кошачьих в бриджспорте штат Техас, мы увидим, как саблезубый тигр наносил свои укусы. Центр исследования и обучения животных – надежное прибежище для крупных кошек которые пострадали от плохого ухода или были брошены. Помимо прочего, это еще и источник информации для научного сообщества. Здесь Мэндел будет искать жертву для своего металлического хищника. Эта модель сконструирована так, чтобы точно имитировать укус любого плотоядного. Зубы воссозданы по образцам, найденным на ранчо Лабре. Тот же размер, та же форма, учтены все детали. Все в точности такое же. Из всех туш животных, предназначенных для кормления крупных кошек центра, Мандал выбирает для испытания модели тушу у коровы, размером и пропорциями, близкую к любимому лакомству смелодона, бизону. Большинство животных, используемых здесь в качестве пищи для кошачьих, умерли естественной смертью. Некоторые были тяжело больны и умерщвлены по соображениям гуманности. В ходе первого эксперимента мы попробуем имитировать укус живот. Испытание начинается. Команда специалистов пытается укусить живот артикулятором. Но какой угол они бы не выбирали, у них не получается глубоко проникнуть вплоть животного. Клыки просто скользят по поверхности. Нижняя челюсть мешает кошке направить клыки под таким углом, который позволил бы ей проникнуть глубоко в тело жертвы. Челюсть полностью сомкнута, полный рот кожи, и нечем по-настоящему прокусить тело жертвы, кроме вот этих нижних резцов. Саблевидные зубы были даны Смеладону природой не случайно. Они должны были служить орудием убийства. Но оружие — ничто без тактики. Как именно Смелодон убивал своих жертв, остается для нас загадкой и по сей день. Однако опыты с механической моделью позволяют профессору предположить, что саблевидные зубы не могли глубоко вонзиться в живот даже неподвижной жертвы, не говоря уже о том, чтобы причинить вред жизненно важным органам. Хорошо, опускайте. Следующая цель шеи. Команда специалистов полагает, что здесь у механического смелодона проблем не возникнет. Так, держи его. Но тут возникает один важный вопрос. Какой силы должен быть укус, чтобы саблевидный клык мог перерезать глотку жертвы? Опыты с компьютерными моделями позволяют нам говорить о том, что саблезубый тигр на самом деле не обладал большой силой укуса. Подтвердит ли это предположение эксперимент с механической моделью? Даже с неподвижной жертвой... Это не так-то просто. Но спустя несколько попыток машине Мэнделла все же удается перерезать глотку коровы. Получилось, он прокусил. Мы видим, что оба клыка проникли глубоко в шею. Следующий вопрос. Зацепили ли они жизненно важные кровеносные сосуды? Будет ли атака смертоносной? Измерив силу укуса этой модели, команда также установила, что точность, не сила, а именно точность, вот в чем секрет оружия смелодона. Им не обязательно было прилагать много сил при нападении на жертву. Стоило лишь немного надавить, чтобы перерезать жизненно важные артерии. Чтобы прокусить кожу животного, обычно требуется сила от 90 до 140 килограммов. Даже некоторые люди на самом деле способны придать укусу силу до 140 килограммов. Я думаю, что кошка среднего размера могла сделать это без особого труда. Кровеносные сосуды могли быть перепилены зубчатыми краями зубов спереди или сзади. Мендел говорит, что если зубы перережут пару ремных вен, жертва погибнет и сечет кровью за несколько минут, решающих минут. Однако, если они рассекут сонную артерию, животное погибнет мгновенно. Поэтому, как только смелодон сумеет повалить жертву на землю, он без труда перережет горло даже самому толстокожему животному. Биомеханический тест позволяет с уверенностью сказать, что саблезубый тигр не мог нанести смертоносные укусы в живот, пойманного им крупного животного. Однако результаты испытаний профессора Мандала, ни в коем случае не окончательно. И у тех, кто считает, что смелодон нападал на живот жертвы, еще есть шансы это доказать. Но даже если перегрызание горла было единственной возможной стратегией нападения этого милого хищника, Проведенный эксперимент действительно подтверждает то, что клыки смелодона были невероятно приспособлены для убийства быстрым укусом в шею жертвы. Он мог по-разному нападать на животных, в зависимости от их размера и общей ситуации. Но чаще всего смелодон использовал когти, чтобы повалить крупную жертву на землю, после чего перегрызал животному горло. Испытание также показало, что эти приспособленные к определенным условиям зубы могли быть полезны не всегда и не везде. Именно это ограничение, возможно, и привело к тому, что саблезубые кошки перестали занимать господствующее положение в царстве зверей. На протяжении почти двух миллионов лет Смеладон с его 17-метровыми клыками, способными перерезать глотку жертвы, был одним из царствовавших на территории Северной Америки хищников. Неважно, куда наносился смертельный удар, в шею, живот или другую часть тела жертвы, саблевидные зубы были орудием убийства. Однако около 10 тысяч лет назад Смелодон смертельный исчез с доисторической сцены действий. Его исчезновение по сей день остается загадкой. Но примерно в то же самое время, когда исчезли саблезубые кошки, на сцену вышли не менее опасные хищники. Они были на двух ногах. Первые охотники, скорее всего, пришли через перешейк суши между Россией и Аляской. И некоторые ученые полагают, что именно люди и истребили саблезубых кошек. Но нет доказательств того, что люди активно охотились на саблезубых. На самом деле нет доказательств никакого взаимодействия людей с мелодонов. Вероятнее всего, люди избегали встреч с этими грозными хищниками. Но, скорее всего, эти два вида избегали друг друга. Я уверена, что люди посчитали бы саблезубых тигров довольно устрашающими. Но у первых людей было и кое-что общее со смелодонами. Они питались одним и тем же мясом, и мяса было так много, что хватало всем. В то время довольно маленькая популяция людей не могла съесть все мясо. Вполне возможно, что приход людей стал толчком к началу необратимого процесса исчезновения смелодонов. Это и привело животных к неминуемой гибели. Конец последнего ледникового периода был трудным временем для хищников, которые питались крупными животными. В то время исчезали не только саблезубы. В тот же период вымерло большинство страшных волков. Чуть позже сцену покинули гигантские короткомордые медведи. Одна из последних теорий предполагает, что исчезновение столь многих животных в Северной Америке могло быть вызвано падением кометы, но точно сказать не может никто. Однако климат стал теплее и намного суше. Мир изменился, если раньше это был по большей части лес, то теперь вокруг простирались открытые пространства травяных прерий. Обитатели пастбищ, мамонт или ленивцы начали вымирать. Стало меньше животных, которые могли быть добычей для хищников, поэтому и численность хищников также начала сокращаться. Единственным крупным животным, которое еще сгодилось бы в пищу саблезубому тигру или льву, был бизон. Но американский бизон, который раньше обитал в лесистой местности, стал жить в прериях, а прерии не самая подходящая среда даже для современных кошек. Сложилась ситуация, при которой единственное животное, на которое саблезубые могли охотиться, обитала там, где они не могли его поймать. Саблезубые кошки были настолько приспособлены к охоте на крупных животных, что не могли легко переключиться на жертв меньшего размера. Смелодон не мог съесть даже кролика, потому что ему мешали его зубы. Существо, которое было идеально приспособлено для убийства крупных животных, было чересчур экипировано для жизни в новом мире. Эти животные были идеально приспособлены для охоты на крупных жертв. Они могли легко повалить животное на землю и затем быстро убить их. Другими словами, они не были приспособлены к другому образу жизни. Это может послужить объяснением того факта, что смелодоны не существуют в наши дни. Сегодня самый близкий родственник саблезубого тигра это дымчатый барнейский леопард. Это среднего размера кошка с необычайно длинными клыками обитает на деревьях. Дымчатый леопард не является прямым потомком саблезубой кошки, однако это редкое существо, живое доказательство, что смертоносные клыки, которыми были оснащены саблезубы, по-прежнему могут применяться как оружие точного поражения. В наши дни сверхдлинные клыки почти перестали встречаться. Но, возможно, мир будет меняться. Искусство убивать всегда стремится к совершенству. И не исключено, что когда-нибудь саблезубые снова появятся на арене. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Рахленко.